Тихий город от а Анализируем от а Тихий город Я придумал тебя из тень. Я соткал твой образ во тьме. В одном из приступов мигрени Ты эту боль Мне стыдно, моя дорогая Мой ангел без крыльев Мой черт без врагов. Но жизнь тебе отдавая, я не знал, что значит любовь. Ты пронзила мое сердце, ты вошла в мои стихи и осталась там навечно. Мне творить ты помоги, мне кажется, что я тебя приду. Случайно, по глупости лет, но жизнь все-таки. Тебе отдавать, отдавал всю славу побед. А кто проект «Улица искусств? Дарит вам Санкт-Петербург, один из лучших городов в мире, город, который можно придумать только во сне, который и сон есть. 5 августа, весь центр Санкт-Петербурга, по частям, поэзии и проза. Чич, -чич. Чич, чуть -чич забыл, собираемся в 15.00, а то... ну, тут Пушкину смертельно ранили.